Пожалуйста. Скажи, как тебя Что тебе запомнилось с наших занятий? По компьютеру вы занимались дома. Ты занимался с удовольствием или моим приходилось заставлять тебя? По-разному, да. вопросы uh -huh. максим а на занятиях тебе что больше всего понравилось мне нравилось больше на рисовать истории да У тебя хорошо получалось uh -huh. ты дома пыталась также рисовать истории чтобы ну, ты попробуй дома хорошо uh -huh. а на внимательность упражнениями делать тебе тоже мне кажется нравилось ну, цифры, например, буквы зачеркивать. Угу. В самом начале у Максима, мне кажется, были сложные совнимательности, то есть было ошибок, у него ну, очень много, больше 15. То в последние дни, точнее у него там две ошибки. То есть вместо 15-17, я считаю, что у него хороший прогресс на лицо. Угу. Ну, давайте маму послушаем. Можете свое мнение сказать, что за эти я месяцы мама изменилось. Ну, в начале, да, было сложно, потому что он не хотел. В последние недели, даже больше, он занимался дома самостоятельно. Вот. Все сам записывал, все результаты сам записывал. Правда, сопротивлялся уменьшать скорость скорочиталки. Но нет, все у нас начали ну, на одном уровне. Вот он оставлял, а потом стал потихонечку уменьшать. Надеюсь, будем заниматься все лето, надеюсь, к школе у нас все-таки еще лучше будет результат. Угу. Ну да, по крайней мере, инструмент у вас в руках есть уже сейчас. Да, но сейчас уже в два раза лучше. Нет, он, он с удовольствием читает книжки, мы вот за это время, наверное, уже книжки 4 прочитали, хотя раньше его вообще не заставили, это нет, это я не хочу, это потом ты мне прочитай. Сейчас он уже сам читает, сам с удовольствием садится. Я говорю, я спать хочу, он нет, я прочитаю тебе книжку. А он, он вам читает? Ну да, да. Ну я с ним сижу, он мне читает. Uh -huh. Поэтому, ну, будем надеяться, что результат у вас увеличится, потому что прогресс есть и желание самое главное есть, uh -huh. чего я от него не могла добиться раньше. Потому что Максиму еще 7 лет, и он еще немножко в детском садике находится. Он был, да, у него детство, но он сейчас, по крайней мере, чувствует, вот, что он может. И поэтому он хочет. Uh -huh. Раньше он, у него не получалось, он не надо. Сейчас хорошо читает. Здесь литератур, список литературы, который нам дали в школе. Мы осилим за лето. Uh -huh. Спасибо uh -huh.